Друзья, всем привет! Меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу рассказать о том, что нужно делать, если ваш скайп рассылает вирус или спам. То есть, со мной пару дней назад случилась такая проблема, что когда я зашел в свой скайп, то увидел, что от меня всем моим контактам пошла рассылка сообщений. То есть, это был вирус... Там была указана ссылка на какое-то видео или на какой-то сайт. И когда человек переходил по этой ссылке, то на его компьютер также попадал вирус. То есть ситуация очень неприятная, у меня очень много контактов, и люди начали жаловаться, некоторые начали писать, что это вирус, чтобы я почистил компьютер и так далее. То есть... В этом видео я хочу рассказать вам, что нужно делать в том случае, если ваш компьютер, то есть, если ваш Skype рассылает вирус. Итак, в первую очередь вам нужно зайти в раздел «Инструменты», «Настройки», далее выбрать раздел «Дополнительно» и открыть вот этот вот раздел «Контроль доступа других программ в Skype». Итак, здесь у меня сейчас пусто, но тогда у меня стояло, здесь было подключено две какие-то программы, которые рассылали этот вот вирус. Вам нужно будет нажать на эту программу и нажать на кнопку удалить, то есть, чтобы здесь также было все чисто. Далее нажимаем ОК и нажимаем Сохранить. Это мы сделали. Следующий шаг, снова мы заходим в инструменты, открываем настройки. Далее заходим в раздел «Безопасность» и здесь нам нужно очистить нашу историю сообщений, то есть удалить все наши сообщения. Таким образом мы очистим э, те сообщения, которые мы рассылали и которые нам э, были присланы. Далее, Итак, нажимаем «Очистить историю». Я это делать сейчас не буду. Также нам нужно удалить пуки. И нажать кнопку «Сохранить». Это мы также сделали. Следующим шагом нам нужно будет поменять наш пароль от нашего скайпа. То есть, если э, с нашего скайпа начали рассылать вирус, то, скорее всего, также был взломан пароль. Для этого нам нужно зайти в скайп, вот этот вот раздел, и нажать кнопку «Изменить пароль». У нас открывается страница в браузере для смены пароля. Здесь нам нужно нажать изменить пароль. Далее здесь списываем старый пароль, ниже придумываем новый сложный пароль и повторяем наш новый пароль. Нажимаем кнопку сохранить. Далее возвращаемся в Skype. Проверяем наш новый пароль, то есть, чтобы он работал. И на этом принципе в скайпе у нас все. Далее нам нужно будет еще почистить наш компьютер от вирусов. То есть как почистить компьютер от вирусов на моем канале также есть очень хорошее видео. Ссылку я оставлю вот здесь в правом углу. Будет аннотация. Вы сможете пройти и посмотреть, как можно очистить компьютер от вируса. И последним шагом, который нужно будет сделать, нужно будет поменять пароли от наших кошельков или наших или электронных платежных систем. То есть, я рекомендую вам тоже это сделать, так как все может быть, вирусы бывают разные и могут сломать также ваши пароли. Так что, друзья, вот такие вот рекомендации от меня о том, что нужно делать, если ваш скайп ломали и начинает развивать вирус. Ну а на этом у меня все. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете.